Отчет пошел, да? Пять, четыре, три, два, один. Всем привет! Всем добрый вечер! Очень рад вас всех здесь видеть. Поставьте по традиции. Тройки. Все, кто слышит, кто видит, что все в порядке со звуком, что все работает, чтобы мы видели. Сегодня чудесный, волшебный день. Очень сильно хочется спать. Я думаю, всем. Кто-то в Питере вчера заказал снег и пошел очень сильный снег. А Поставьте, пожалуйста, семерку. Те, кого пригласили. То есть впервые вы оказались вообще на вебинаре, впервые слышите о призм. Буквально еще три минутки и начинаем. Чтобы все любители опаздывать пришли. Семерки ставим все вновь прибывшие. Вижу, ставим, ставим семерки. Все, кто впервые услышали, впервые оказались, вообще не понимаете, что произошло. Кто вам желает обеспеченной свободной жизни? Покажите, что вы впервые, чтобы было видно. Те, кто вас пригласил, большие молодцы. Это те люди, которые желают вам свободной, обеспеченной жизни, чтобы вы начали жить по-человечески. Это те, кто вас любят. 38. Еще ждем. Еще семерки. Ставьте, кто пришел впервые. все супер супер хорошо смотрите сейчас включаю экран кто я такой почему именно я рассказываю это вы сейчас в процессе все поймете а сегодня новая презентация новые красивые слайды смотрите все мы с вами сегодня, абсолютно каждый из нас, кем бы мы ни являлись, бизнесмен, рабочий, олигарх, тунеядец, все, целиком каждый находимся в одной системе. Рубль, доллар и евро. Хотим мы этого или нет? Это система, где у людей нет своих собственных денег, где мы перекладываем деньги из кармана в карман, находимся в состоянии стресса, вынужденно зарабатывая, превращаясь в обезьяну, где нет времени заниматься своей собственной реализацией. Это рабовладельческий строй в прикрытом виде. Для кого-то он очевиден. И эта система сегодня, целиком, как и мировая экономика, так и она вся построена на концепции ФРС, находится в глубоком состоянии девелириджа. Простым русским языком это задница. И эта система, если говорить образно, это сегодня машинист, вернее, вагон, машинист из которого уже соскочили. И он едет туда, куда приедет. На фоне этого, так как эта система, построена на коррупции, на взятках, на стрессе и так далее, несправедливая, перестраивала устраивать население, начали разрабатывать криптовалюту. И криптовалюту разрабатывают. Не, с 1000, а не 8 лет назад, со времен биткоина, да, а с 1978 года, когда появилась условная единица. И все мы сегодня криптовалютой пользуемся, даже если у нас нет биткоина, эфириума, даши и так далее. Мы ей пользуемся. То есть что такое криптовалюта? Вот у нас на счетах, возьмем Сбербанк, самый популярный банк, возьмем Сбербанк, есть 3000 рублей. И мы отправили кому-то из своих или не своих за товар, там, за все что угодно, 1000 рублей. У нас осталось две У человека было 0, так как мы ему отправили тысячу, стало тысяча. Это его наш баланс, это его баланс. Вот это криптовалюта, информация об изменении балансов. То есть с точки зрения времени мы вернулись в эпоху на 300 лет назад, когда вы мне даете подкову, я вам даю хлеб. Это равнозначные предметы. Но если, допустим, вы мне даете подкову, я вам даю корову, вы кому-то даете машину, квартиру, или яблоки. Нам всем нужна условная единица для измерения ценности того, чем мы с вами сегодня обмениваемся. Это и есть криптовалюта. Также вместе с криптовалютой пришла технология блокчейн. Это блокнот доверие. Блокчейн появился исходя из того, что уровень деградации населения в целом в мире, также и в России в частности, дошел до такого глубокого состояния идиотизма, что люди перестали друг другу доверять и даже сами себе не доверяют. Что такое блокчейн? По-русски это доверие, блокнот. То есть мы все с вами пользуемся одной системой, и у каждого из нас есть блокнот. Он у всех в автоматическом режиме одинаковый, цифровой блокнот. И когда кто-то делает эту транзакцию, эта транзакция автоматически отражается у нас у всех одновременно в блокноте. И если кто-то из этих людей хочет обмануть и написать, допустим, что у него осталось не 2000 рублей, а 2 миллиарда, то наш блокнот автоматически эту информацию отклоняет, так как эта информация не соответствует истине. Тем самым блокчейн позволяет справедливо учитывать все данные и контролировать этот процесс в автоматическом режиме. И что случилось? Пришел к нам 8 лет назад биткоин. Это 97% криптовалют на рынке – это такой же биткоин. То есть это а, программисты или развели олигархов, да, в каком-то случае олигархи заведомо знали, что покупали. Покупали исходный код биткоина для того, чтобы поймать эту волну. Вот, и пришел биткоин. 3% – это эфириум. Они технологически отличаются, вы в процессе поймете, чем именно. И абсолютно все… Криптовалюты сегодня из 1700, там скорее всего, их уже сегодня больше, является ICO. То есть это ценная бумага, а не платежные средства. И у них есть майнинг. Что такое майнинг? Майнинг это, когда нужно техническое устройство, там, год назад, за 500 тысяч рублей, которое не добывает деньги, оно обеспечивает жизнедеятельность блокчейна, блокнота. То есть, чтобы нам было куда записывать эти транзакции, нужно, чтобы в блокноте появлялись новые пустые страницы. Сегодня, допустим, когда мы пользуемся Сбербанком, это сервера Сбербанка, у Тинькова это Тинькоф и так далее. Это их мощности задействованы в криптовалюте, это мощности тех людей, кто поставил себе эти устройства. Если год назад устройство за 500 тысяч рублей было достаточно, чтобы делать новую страницу в день, то сегодня для точно такой же операции – Нужна электрическая станция. И чем больше пользователей в этих криптовалютах, и чем чаще проходят транзакции, тем быстрее система отмирает. То есть в какой-то момент на земле не хватит мощности для того, чтобы сделать новую транзакцию. Неважно, 1000 долларов или одна монета это. И все, кто сегодня находится на SEO и так далее в этих криптовалютах, они замрут и не смогут ни снять, ни перевести. Или, так как у всех криптовалют сегодня, кроме одной, есть проблема или ошибка в исходном коде, называется она 51%. То есть, как создается криптовалюта? Вот мы с вами, тем количеством людей, которые есть на вебинаре, решим создать свою криптовалюту. Да, я даю 2,5 миллиона долларов, мы можем справиться за неделю. И что мы будем делать? Мы будем как раз прописывать, как будет работать наш исходный код нашей криптовалюты назовем ее, допустим, человечное, и будем прописывать, как будут проходить транзакции, как они будут учитываться, как будет работать блокчейн, нужны дополнительные мощности, не нужны. Это будет ICO или платежные средства, и полностью-полностью все процессы пропишем, как устав у юридического лица, и запустим его. И он будет децентрализованный, то есть на саму криптовалюту мы больше... Управлять и влиять не можем. Мы можем только вокруг формировать шум, новости, контекст, придумать способы распространения и так далее. Или, как сейчас делают некоторые государства, сделаем изначально централизованную. То есть это ФРС еще жестче в цифровом виде. Тотальный контроль. И что произошло в сентябре? В сентябре стало ясно, что децентрализованными сетями можно управлять. Так как в исходном коде допущена, скажем так, ошибка, то есть 51%. Это как контрольная акция у всей криптовалюте, пакет контрольных акций. Это случилось в сентябре. То есть есть организации, которые поставили самые большие мощности и завладели 51%. Это форк. Он произошел вот в сентябре, 4 месяца назад. И биткоина стало 2. Сегодня биткоина уже 4. Это целенаправленная работа. То есть если завтра создадут криптовалюту, она попадет в эту ситуацию. И рано или поздно она центрируется. Вопрос когда? И эта ситуация в сентябре, она показала, что в мире сегодня экспертов, кто фундаментально разбирается в криптовалюте в целом и понимает ее принципы, порядка 20 человек. Я один из них. Это случилось нам постольку поскольку. И эта ситуация в сентябре полностью с нуля, Запустила гонку, систему управления, банкиров, там, государств, которые любят управлять полностью с нуля. Я-то называю игры, выгодные только тем, кто их придумал. То, где мы сегодня рабы, то, что мы сегодня играем. Да, мы все прекрасно знаем, что мы можем получить в этой игре. И за 5000 лет, со времен там, фараонов, впервые в мире появилась игра, выгодная абсолютно каждому. И мы сегодня можем в нее перейти. Это та самая игра, где человек живет по-человечески и свободно. И если он способен трудиться, он может реально обеспечить себе жизнь. Это призм. Другого не дано. То есть самая короткая презентация, кем бы вы ни были, как бы ни старались умничать и доказать мне обратное, мне без разницы. Сам факт. Сегодня вы находитесь в ФРС. В ближайшее время вам навяжут цифровую Криптовалюта ⁇ это цифровое рабство, это задница. Единственный выход, вернее вход в свободную новую жизнь, где вы живете по-человечески, это призм. Другого не дано. За 5000 лет ни разу не было. И что происходит? Если здесь биткоин, эфириум, акции, облигации, недвижимость и даже яблоки, они растут в цене вверх и падают в цене вниз. И если у вас есть два яблока, чтобы заработать. Вам нужно одно яблоко продать. Вопрос только, хорошо продаете или плохо. И даже если вы продадите хорошо, вы куда возвращаетесь? Обратно в ФРС, в задницу. То есть те люди, которые сегодня находятся в ФРС, мы все вместе, находимся в заднице, хотим мы этого или нет, как бы это грубо не звучало. Те, кто сегодня находится в биткоине, в другой криптовалюте и считают, что это выход из задницы, они дважды в заднице еще глубже. Потому что они все выдают желаемое за действительное. Это уже не так. Они думают, что это выход из задницы. Но на самом деле еще глубже. Их нужно спасать, как и всех остальных. Что такое призм? Призм – это то, что сегодня, если здесь растет вверх и вниз, и если есть два яблока, надо яблоко продать, то призм уже сегодня растет и в количестве, и в качестве. Призм уже сегодня является... Единственной передовой криптовалютой, которая является платежным средством, растет в количестве и в качестве, игра, выгодная каждому, признанная государствами. И Америкой в том числе внесена в мировой реестр. Понятно, что Россия у нас отличается умом и сообразительностью. В других странах все в порядке. Вот И что происходит? Вы кладете сюда 10 тысяч призм. Мы здесь, чтобы говорить о КПД красивой, вкусно обеспеченной жизни. 10 тысяч призм сегодня, так как цена одной монеты 1 доллар, это всего лишь 10 тысяч долларов, 700 тысяч рублей. Это та самая сумма, которая позволяет человеку уже сегодня, когда мы ее покупаем, не думать о том, где брать новые деньги, а думать о том, куда тратить и что созидать, на что обменять еще качественней. Положить вы сюда можете сколько угодно, 10 тысяч монет, 6, 7, 5 тысяч монет, 1000 монет и 1000 долларов. И даже если у человека есть 10 тысяч рублей, и он способен трудиться, он реально может себе обеспечить жизнь. Это примерно моя история. Когда вы кладете сюда деньги, вы не перекладываете их из кармана в карман, вы их не кладете кому-то, никакой компании призм нет. За мной никого нету. Меня попросили провести, я провожу, вам просто повезло, что вы здесь находитесь, что есть люди, которые заботятся о вашем благосостоянии и желают вам счастливой, обеспеченной жизни, как и я вам. Вы их когда сюда кладете? Это криптовалюта, это ваш собственный счет, это ваш печатный станок. То есть у вас у всех сейчас лежат деньги в карманах, у кого-то в кошельке, у кого-то на карточке и так далее. Это не ваши деньги, и они еще и теряют свою стоимость. Призм – это ваши собственные деньги, которые растут постоянно. С Призм вы всегда в плюсе. Мы, благодаря Призм, становимся каждый имитентом собственных денег, хозяева денег, хозяева печатного станка. Когда мы сюда кладем... Мы всего лишь переводим ну как всего лишь из состояния не наши деньги в состояние наши собственные деньги и начинаем жить по-новому положили мы 10 тысяч монет и что происходит 6 процентов на эту сумму сразу же за хранение каждую секунду мы начинаем получать не по принципу что вы положили заморозили какое-то тело и ждете до да, обманули вас не обманули каждую секунду вы видите, что у вас идет рост. Вам сегодня каждому сделают подарок, первую монетку, и вы увидите, что вы еще ничего не положили, у вас уже идет прирост денег, уже печатаются деньги. Абсолютно каждый из вас сегодня станет имитентом собственных денег. 6% – это 600 монет в месяц, это 20 монет в день. На сумму 10 тысяч рублей будет в начале 4%, мы ориентируемся сейчас на 10 тысяч монет. Это именно та самая сумма, которая... Максимально эффективно. Есть еще лучше, но это доступно. Что происходит дальше? Допустим, так как вы своим трудом на скорость печати этих денег, мы влияем? Мы кому-то об этом разболтали. Да? Это те самые люди, которые нас окружают. Наша семья, наши близкие, наши друзья, потому что я их не знаю. Теперь в ваших руках посодействовать им перейти из состояния этого, состояния свободного человека. И что происходит? Я для контраста здесь взял 6, 12, 30, 47%. Абсолютно с каждым вашим действием скорость печати растет. Активировали человека – растет. Положил он деньги – растет. Активировал он людей – растет. Постоянно растет. И взяли 12%. Допустим, наболтали. Это легко человек делает за день. Это 1200 монет в месяц. Это 40 монет в день. Это сегодня 40 долларов. Допустим… Мы как э, все целенаправленно будем трудиться до 30 47 процентов да? до 30 у меня уже сегодня это 3000 монет в месяц это 100 монет каждый день уже сегодня поступает ко мне на счет если вдруг у меня есть задача вернуться обратно в рубль в доллар там так как я езжу по городам выступаю, покупаю продукты и так далее и не все Магазины еще принимают в Призма, хотя 80% товаров я оплачиваю уже напрямую, не снимая, не возвращаясь обратно в систему ФРС -а в призм. И если у меня есть задача снять, то эти 100 монет при снятии я конвертирую. По курсу, так как один призм сегодня 1 доллар, умножаю на 1 доллар. Это 100 долларов. 6 тысяч рублей каждый день поступает ко мне на счет уже сегодня которые я легко и с удовольствием трачу, без задней мысли, потому что у меня лежит 10 тысяч монет, которые я точно так же, так как это мой капитал, в любой момент могу потратить. Но зачем мне это делать, если эта сумма каждый день мне снова делает 100 монет. И я снова снимаю это 6 тысяч рублей каждый день. И опять трачу. Опять без задней мысли, легко и с удовольствием. Потому что у меня лежит 10 тысяч монет, и растет еще и в качестве здесь словами места перепутали здесь должно быть количество здесь качество вот растут в качестве это уже некая иллюзия то есть здесь нет конкретной даты что вы мне позвоните и скажете или напишите максим ты говорил в марте будет 100 долларов нет я так говорю потому что знаю что в октябре еще она могла стоить 100 долларов вы все сегодня видите сколько стоит эфириум сколько стоит биткоин да, что он стоит за тысяч долларов. Я беру всего лишь 100 долларов. Специалисты ICO в этот момент говорят, что будет стоить 1000-5000 долларов. Вы увидите, как это построено, в какой момент это случится, именно не в дату, а именно в саму ситуацию на рынке. Берем всего лишь 100 долларов, потому что этого достаточно. Что происходит? Допустим, это март месяца. В марте месяце, так как у меня лежит, 10 тысяч монет, каждый день мне так же потому что я все сегодня трачу, приходит 100 монет. И уже при снятии, если еще будет необходимость возвращаться обратно в рубль, то я умножаю уже одну призму на 100 долларов. Это 600 тысяч рублей каждый день поступает ко мне на счет. Это 18 миллионов рублей в месяц, каждый месяц, который я трачу на все, что угодно строй садики благотворительные центры там покупаю квартиру себе машину еду в отпуск отдыхаю открываю свое какое-то производство того чем я хочу тем и занимаюсь того к чему лежит моя душа то что мне нравится приносит радость мне абсолютно без задней мысли и почему я говорю всего лишь 700 тысяч рублей потому что что происходит здесь? 700 тысяч рублей это приблизительно 10 тысяч призм, даже больше. И берем 70 тысяч рублей, это приблизительно 1000 призм. И умножаем что-то что всего лишь на 100 долларов, даже не на 1000. Здесь получается 100 тысяч долларов, то есть 70 тысяч рублей при умножении на 100 долларов, 100 тысяч долларов, которые каждый месяц делают мне 1 миллион 800 000 рублей в месяц. Здесь 700 тысяч рублей. Умножаем на 100 долларов, получается 1 миллион долларов, который каждый месяц делает мне 18 миллионов рублей. Это мой капитал. В рублях разница 630 тысяч рублей, если сравнивать. В долларах при умножении всего лишь на 100 долларов разница 900 тысяч долларов. И что я делаю сегодня, когда рассказываю, выступаю на мероприятиях и так далее, когда в аудитории есть бабули, дедули, те, кто старше за 50-60 лет. Я говорю, бабуль, на какой хрен вы откладываете деньги на черный день, если на эти деньги можно сегодня еще хорошо пожить? Потому что если мы умрем, это проблема того помещения, в котором мы умерли. Нас один хрен закопают, тело будет вонять. И она этот язык понимает. Берет 100 тысяч рублей, примерно столько стоят похороны, покупает 1300 призм, на 10% она точно наболтает, потому что у них сегодня силу воли побольше, чем у молодых. И это 130 призм в месяц. И берем, что одна призм стоит 10 долларов, даже не 100. Это 1300 долларов бабули поступает на счет каждый месяц. И она их легко снимет, потому что здесь все просто. 1300 долларов. Бабуле даже и снимать не придется. К этому времени она уже сможет расплачиваться в призм напрямую. У них мотивации намного больше. Они подольше пожили в системе ФРС, они легко это все понимают, не перестают умничать и так далее, делают то, что надо делать. 1300 долларов ей приходит в месяц. Она ЖКХ заплатит, налоги заплатит, в магазин хорошо сходит, внукам подарки сделает, здоровье улучшится, так как отдыхать сможет и так далее. У нее исчезнет стресс. А если это одна приз будет стоить 100 долларов, когда вернее, будет 13 тысяч долларов. Эти деньги будут распределяться на местное самоуправление и так далее и тому подобное. Куда она захочет уже. И в чем подвох, когда вы это все слышите? То, что вы можете не поверить. да? То есть человек на 100 тысяч рублей сегодня может купить 1300 призм. И это очень здорово. Есть тот, кто будет умничать. И на 100 тысяч рублей, когда вы ему об этом будете рассказывать, купит, в тот момент, когда один призм, допустим, стал стоить 100 долларов, он купит уже 13 призм. А у этого человека, в свою очередь, умножаем на 100 долларов, становится 130 тысяч долларов. И почему речь идет именно об обеспеченной жизни? Когда человек, когда мы начинаем прямо сейчас жить обеспеченной жизнью, Нам не надо больше перекладывать деньги из кармана в карман, воровать, манипулировать, что-то там придумывать. У нас исчезает стресс, вынуждена зарабатывать, превращаясь в обезьяну. Мы начинаем жить обеспеченно. Наша семья прокормлена, крыша над головой есть. И что мы начинаем делать? Человеческие ценности растут, человеческий капитал растет, мы начинаем созидать. По принципу, что кто-то из нас Бетховен, кто-то Моцар, кто-то архитектор, кто-то сантехник, кто-то инженер. Таким образом, мир, Земля, переходит в целом цивилизацию под названием человек в единый организм, который мы сегодня не являемся, где каждое звено выполняет собственную функцию по собственному желанию. Это то, ради чего создали криптовалюту вообще, а не то, во что ее сегодня превратили. И что касаемо нашей безопасности. У призм нет материи то есть как с ммм в девяносто первом году хоть она и делалась во благо не произойдет в ммм можно было просто как собственно и произошло вывести мавродия вывести мавродики, преподнести людям что это сетевуха ммм там все что угодно чтобы люди боялись что это лохотрон В призм материи нет нечего ломать нечего забирать у призм есть дух у кого душок те, собственно, вот здесь, у кого дух, те с нами в призм. Чтобы сломать призм, нужен Армагеддон. И тогда нам всем деньги не нужны, потому что и нас не будет. Чтобы выключить призм, нужно выключить электричество на всей планете и больше не включать. И если у кого-то из нас будет работать в гараже генераторы, делать электричество или мельница, ветряная вот электрические делают, призм будет работать. Включим, опять заработает. То есть есть некий блок, на котором сейчас это все держится в интернете. Когда вы будете регистрироваться сегодня, вы увидите, что при регистрации у вас вылазит 16 английских слов. Это код Соломона. Его так называют. Его, чтобы взломать хакеру-профессионалу, нужно 10 лет. Но в призм есть некий блок, на котором все держится сейчас в интернете, и живет своей жизнью. Нет разума, но оно живет, так как его изначально создали, так как тотально децентрализовано. И как только оно чувствует хакерскую атаку или угрозу подозрительную активность, он тут же уходит под воду, образно. И хакеры ломают абсолютно ненужный блок. Через 8 часов на его место встает новый блок. Если все в порядке, паровозик блоков спокойно проезжает. То есть у хакера есть 8 часов, но надо ему 10 лет, поэтому это невозможно. Далее, призм растет в количестве и в качестве. Единственное, что растет в количестве и в качестве. И сегодня цена монеты 1 доллар, вам некуда откатываться. И даже если было бы куда откатываться, создан обменник ЛК приз 247. Это гарант, он создан для надежности и комфорта обмена денег. Из ФРС в Призм. И ту сумму, которую вы купили, допустим, купили мы 1000 Призм по тысячу долларов, за 1000 долларов. 1000 Призм по цене доллар мы точно снимем. Или больше. То есть обменник позволяет нам относительно биржи, так как Призм тоже ICO, развиваться линейно. Но повторюсь, Призм в первую очередь платежные средства. 80% товара я сегодня уже оплачиваю в Призм. И с каждым днем людей и магазинов становится еще больше, которые готовы принимать в призм. Когда на бирже будет отметка 10, в обменнике будет 6 с условием, с учетом, вернее, золотого сечения. И мы сможем комфортно менять по 6. Если вдруг спекуляция или еще что-то, монетка, стоимость монеты упала до 4 или до 2, мы дальше меняем по 6. И так дальше. Вот. Далее, почему призм? Децентрализовано. Да? То есть, что сегодня есть на рынке? Есть технология Proof of Work. Это 97% криптовалют и это bitcoin Есть технология Proof of Stake. Это 3% криптовалют и это эфириум. На самом деле, пока только на словах. Планируют перейти на деле. Здесь. Майнинг, то есть нужны дополнительные мощности для обеспечения жизнедеятельности блокчейна. Здесь спустя 6 лет поняли, что не нужны, так как майнинг, он очень сильно вредит экологии. Здесь форжинг, здесь уже обходимся без этого. Не нужны дополнительные мощности, тех, что есть достаточно. Абсолютно все эти криптовалюты – это ICO, что здесь, что здесь. И если у нас есть два яблока, чтобы заработать, нужно яблоко продать. И продаем мы его вот здесь. И если спросить каждого, сегодня нужно биткоин покупать или продавать, вы не знаете ответа. Вы что-то ответите, я вам назову аргументы, вы передумаете. Но есть те, кто знают, так как есть у всех абсолютно, кроме призм, проблема 51%. И даже если вы здесь продали хорошо, вы куда возвращаетесь? Обратно в задницу, в систему ФРС. Хотите вы этого или нет? Призм. Есть тот самый исходный код, который, если бы это наша была криптовалюта, в плане мы ее придумали. Это тот самый исходный код, о котором я сказал в начале. Его еще называют генезис. Он в феврале 2017 года раздал 10 людям по миллиону монет. У него на счету стало минус 10 миллионов монет. Это не живой человек, это счет. Это как материя и антиматерия. Сегодня мы все покупаем призм. И допустим, купил 1000 призм, у генезиса на счету стало минус 1000. У нас баланс положительный, у него баланс отрицательный, у нас растет в плюс, у него растет в минус. То есть генезис призм, блокчейн, даже 1% положительного баланса не воспринимает. Это называется динамический отрицательный баланс, изменяющийся исходя из записи в блокчейне. Чем больше денег у нас, тем больше у генезиса минус. И даже если, вот я спросил разработчиков, что было бы, если люди объединятся и будут, будет минус 51%. Здесь это тоже исключено. Так как у человека на счету может быть максимум миллион приз, берем меня, я, у меня миллион приз на счету. И есть человек с тысячей монет на счету. Каждый из нас равноценный, равноправный контролер призм и ее хозяин. И чем больше людей с 1000 монет на счету, тем надежнее и безопаснее система, еще сильнее, чем сегодня. А если у человека на счету 100 монет, он точно так же владелец призм и хозяин собственных денег, имитент собственных денег. Но он полностью систему не контролирует, поэтому нужно тысячи устанавливать себе ноду и быть хозяином призм. Это нам выгодно, в первую очередь с точки зрения безопасности. И как вы, все системы сегодня, как вы влияете на счетчик, расскажу позже. Все системы сегодня построены таким образом, вот биткоин, допустим. Я могу сегодня там купить на 10 миллионов долларов биткоинов. И так как цена вырастет, дальше мне станет сложнее, потому что их становится все меньше и меньше, и они становятся дороже. И если год назад фирма, за 500 тысяч рублей делала монетку в день, то сегодня нужна электрическая станция. Помимо того, что в какой-то момент мощности на Земле не хватит, монеты скоро, в принципе, кончатся. И то здесь человек с деньгами может купить столько призм у биткоинов, сколько денег у него есть. Правило «богатый остается богатый, бедный остается бедным» здесь работает так как биткоин сегодня менее доступный. Призм построена кардинально наоборот. То есть есть 10 миллионов монет, ключевых зерен, которые сегодня раздаются. В этот момент мы уже можем выходить на ICO, что сегодня особо не торопимся делать, потому что одна монетка с цены 1 доллар начнет расти. Но так как у нас в среднем у населения 10-100 тысяч рублей в месяц, призм станет менее доступный. То есть вы на 100 тысяч рублей купите уже не тысячу призм, а 10 или одну. И вам будет уже все равно так же интересно слушать меня, менее интересно. Но вы также будете слушать и покупать призм. И люди точно так же. Далее. Когда будет? Сегодня уже 13 миллионов призм. И человек может купить только столько призм, сколько сделала внутренняя система, то есть вы сегодня с миллионом долларов, миллион призм купить не можете, его нет. Вы можете купить только столько, сколько есть на наших кошельках. Это чтобы не сработал принцип «богатый остался богатый, бедный остался бедным». И вот тот самый момент, когда начнется спекуляция, что цена монетки станет выше, это, как говорят специалисты ICO, эксперты торговли, спекуляции, 30 миллионов монет. Тогда начнется рост. Когда случится первая ремиссия, 6 миллиардов монет, случится в мире самый честный, так как единственный блокчейн, который невозможно сегодня обмануть, это призм. Самый честный в мире референдум. И все хозяева призм будут голосовать за продолжение ремиссии или отказ от этого. То есть у нас вылезет окошко с голосованием, продолжаем ремиссию или нет. Если нажмем нет, через год опять вылезет, продолжаем или нет. Нажмем продолжаем, предложат варианты в процентном соотношении, на какое количество увеличить. Выберем большинством голосов, ремиссия выпустит новые монеты, и счетчики опять закрутятся, и мы будем дальше трудиться, вне зависимости даже от того, сколько денег у нас на счету, если они еще будут актуальны. И как мы с вами влияем на счет, так как на счетчик мы влияем своим трудом? Есть я. Когда я рисую это я, это абсолютно каждый из вас. И у нас есть три переменные, как x, y и z. Первая переменная – это баланс. Каждый из нас, допустим, положил на счет тысячу призм. Это наши деньги. Мы их конвертировали в состояние не наши в наши. Они от нас никуда не делись. Они еще и начали расти постоянно. Значит, что первая переменная стала тысяча. Вторая переменная – количество последователей. Допустим, мы поспособствовали уже 20 людям перейти в состояние «свободный человек». Эти люди все абсолютно будут нас любить, уважать и ценить, потому что впервые в их жизни им дали не просто подарок, рыбу, там, удочку, чтобы ловить рыбу, а возможность жить полноценно, свободно и реализовывать свой потенциал. 20 человек. Вторая переменная «Y» стала 20. Третья переменная «Внешний баланс». Допустим, они все за нами повторили и положили себе на счет тысячу монет. Значит, что внешний баланс, то есть количество денег на счетах последователей, стало 20 тысяч монет. И что происходит? Эти три переменные перемножаются, появляется четвертая basic дата и они вчетвером и есть тот самый коэффициент. Допустим, 12%. И приходит человек и говорит, Максим, хочу активироваться, хочу жить свободно и по-человечески. Я говорю, хорошо, активируем ему, скидываем ему первую монетку. Наша переменная становится плюс один. Счетчик закрутился быстрее. Он, как адекватный человек, кладет себе тысячу монет на счет. Его тысяча остается у него, она никуда не девается. У нас переменная внешний баланс становится плюс тысяча. Счетчик закрутился быстрее. Допустим, ему понадобилось снять или психанул, испугался или еще что-то. Снял, допустим, 500. Внешний баланс стал минус 500, изменился на 500 в минус. Счетчик закрутился чуть медленнее, ничего страшного. И до 888 в глубину, то есть каждый из нас это первый, мы вокруг себя выстраиваем вторых. Каждый второй выстраивает третьих. И для нас 888 человека в любую сторону, в каждую вернее сторону, это все наше количество последователей внешний баланс. И чем это отличается от пирамиды и от сетевухи? Это естественный отбор. То есть, когда вы все поймете, вы кому пойдете в первую очередь, как это делаю я, как делают те, кто вам пожелал свободной, обеспеченной жизни, к близким, к своей семье, к своим друзьям, к своим товарищам, тем, кому вы этого желаете, того же, чего желаете и себе. Вы не пойдете к всяким педофилам, мразям и так далее и тому подобным. Тем, кому здесь не место. Они все равно рано или поздно здесь окажутся им придется меняться, потому что здесь система принудительного развития. Так вот, чем это отличается от пирамиды и от сетевухи? В пирамиде, вот эта пирамида, вот эта сетевуха, если вы пришли с 1000 долларов, как было в МММ, да, так как там была материя, деньги ваши уйдут снизу вверх, вышестоящим за то, что они поспособствовали вашему приходу сюда. То есть деньги распределяются. И если вы захотите получить свою тысячу долларов, вам нужно будет привести людей, чтобы они положили по тысячу долларов. Деньги распределяются. В сетевом бизнесе это всего лишь бизнес-модель. Так устроена дистанционная дистрибуция. И когда здесь вы покупаете за тысячу долларов товар, интеллектуальную собственность, все что угодно, то, что предлагается, ваши деньги уходят владельцу компании, так как он ее хозяин, и распределяются менеджером вниз тем, кто поспособствовал этой продаже. Если хотите зарабатывать, вы становитесь звеном в цепочке. В зависимости от того, на каком уровне знакомы. Ваши деньги распределяются. Это бизнес-модель. Так строится бизнес. Здесь пирамида. Деньги распределяются. В призм деньги не распределяются. Они остаются у каждого на счету. У нас меняется всего лишь переменная внешний баланс. Поэтому активация в призм происходит, как само собой разумеющийся, как налить чай своему гостю. Братан, друг, знакомый, скинь почту. Добавили его, скинули ему инструкцию, как сделать кошелек, такой же, как вы все сегодня увидите. Он сделал кошелек, скинул реквизиты, сохранил пароль, 16 слов, получил монетку, счетчик закрутился. Положит он деньги или не положит, это уже его выбор. Естественно, отбор никто не, отбирал, не отнимал, отменял. И что вам нужно сделать? Абсолютно каждый из вас во время вебинара, когда закончим, нажмет на кнопку активации. я скажу, когда нажимаем, заполняем форму. Те, кто пришел сюда от правоведа, вас активирует правовед, пишем там, привел правовед. Те, кто пришли от ваших подруг, от ваших знакомых, от того, кто вас пригласил, вы пишите ему, он вас активирует, он ваш наставник, он тот самый человек, кого вы будете любить, который вам желает свободной и обеспеченной жизни. вам к нему. То есть кто вас сюда пригласил, к тому вы идете. Все остальные заполняем форму. Кто от правоведа с сайта права человека» с, этого, с канала, все туда. Кто увидел в моей группе, от меня пригласил. Получил приглашение, те пишем мне или пишем в группу, и вас активируют. Это очень важно. И что вы делаете? Вы все заполнили форму, активировались. То есть вам скинули инструкцию, вы заполнили, сделали себе аккаунт, вам скинули первую монетку. Активировали кабинет VLK Prism 247. Ваша задача положить денег. Мой намек на совет. Вот есть у вас 100 тысяч рублей, да, и зарплата, допустим, 20 числа. Отложите себе столько, сколько реально нужно вам в рублях до этой зарплаты, все остальное кладите в призм. От 10 тысяч рублей и более. 10 тысяч рублей есть даже у мертвого, потому что он откладывал себе на то, что откладывал. Есть, что бы вы ни говорили. С утра человек говорит, нету, вечером кладет 30 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, когда речь идет о свободной, обеспеченной жизни, это вообще не вопрос. Поэтому каждый найдет и от 10 и более кладет на счет. Воздержитесь там от походов в рестораны, салоны красоты и так далее, хотя бы на этот срок. Что делаем дальше? Положили деньги. Кто-то положит 1000 призм, кто-то... 10 тысяч рублей, да, это 150 призм. Опять неправильно здесь надо 10 убрать. 10 тысяч рублей, да, 150 призм. Кто-то положит 10 тысяч призм. И что надо сделать? Здесь будет 4%, сразу же, на 10 тысяч рублей 4% каждый месяц. Здесь будет 6% каждый месяц. Чтобы вы понимали, это не маркетинг-план, это мы посчитали, сколько простых элементарных действий нужно сделать, чтобы получить тот результат, который вы сейчас увидите. Его еще не успели добавить сюда. Нам нужно максимально быстро подключить 12 человек. 12 из которых купят точно так же 150 призм, здесь опять ошибка, а 10 тысяч рублей и более трое, а тысячи станут хозяевами призм. Подключить мы можем, чтобы вы понимали, и 120 человек, и никого вообще, как хотим. Это наш выбор, это наш результат. Сколько мы хотим, чтобы у нас было на счету. Но так как мы сделаем 12 человек, 9 по 150, трое по тысяче, что случится? У человека, который зашел на 10 тысяч рублей, он не отдал эти деньги никому, они его, и постоянно растут. У него на счету станет 660 монет, и скорость счетчика будет 8%. Человека, который зашел на 1000 монет, так как здесь было 6%, на счету станет 1500, и скорость будет 12%. Там есть, сразу скажу, десятые 100 иногда в большую сторону, иногда в меньшую, я сразу округляю чтобы было явно видно разницу. В наших интересах посодействовать нашим людям, подключить также по 12 человек. 12 знакомых с 10 тысяч рублей, 9 человек, трое с 1000 есть у каждого. Они это сделали, и мы им в этом посодействовали, нам это выгодно. Что произойдет? У человека на счету, который зашел с 10 тысячами рублей, 160-150 монет, станет... 5 тысяч монет, его собственного капитала, счетчик крутится со скоростью 18% в месяц. Это 1000 призм, каждый месяц пассивного дохода поступает ему на счет. Человек, который зашел с 1000 монет, у него станет на счету 6600, счетчик будет крутиться со скоростью 22% и скорость будет... 20 Ой, и доход будет полторы тысячи призм в месяц пассивно у человека который изначально зашел на 10 тысяч монет у него и так баланс в порядке у него на счету станет 15 тысяч монет скорость будет 28 процентов это 5000 призм, это 5000 долларов уже сегодня пассивного дохода каждый месяц и это легко это человек может сделать как за день так и за месяц абсолютно легко Любой, у кого есть 10 тысяч рублей, без дополнительных знаний, без доп... дополнительных навыков, у кого нету, тот найдет эти 10 тысяч рублей, чтобы сделать себе этот результат. В призм это легко. Легко и просто, потому что призм активации происходит, как само собой разумеющийся. Не спрашивайте, хочет, не хочет, даете ему возможность жить по-человечески. Это делает каждый. Это моя страница ВКонтакте. Добавляйтесь друзья, пишите, задавайте свои вопросы, технические вопросы, ниже, ниже указана группа, писать туда. В этой группе сделайте скриншот. Есть весь материал, есть все видеоинструкции, которые вам необходимы, анонсы мероприятий, где, когда проходят и так далее. Здесь есть весь материал, который вам нужен. Также там, на, подписывайтесь на канал правоведа, права человека и так далее, тех людей, кто вас добавил, на их каналы. Они ваши наставники, вам просто повезло, я случайно, там мне повезло для вас вещать, я случайный прохожий всего лишь. Вот, у кого есть вопросы, есть какие-то организации и так далее, где надо выступить, провести конференцию, скайп, онлайн, офлайн и так далее, пишите мне, так как вы все моя команда, мы все одна команда, наша команда. Мне это выгодно, пишите, стыкуемся, удобное время для нас, согласовываем и проводим все. Это легко. В идеале сами учитесь, пропитывайтесь информацией и делайте это. Позвольте себе вещать. Далее. Как его отключаем? Что мы делаем? То есть активация происходит легко. Берем, то есть есть наше прошлое, да, где у нас есть опыт. Это очень важно сейчас осознаем. Каждый из нас сейчас это осознает. У нас есть прошлое, где есть положительный опыт, есть негативный опыт, есть хорошие эмоции, есть отрицательные эмоции и так далее. Прямо сейчас переходим в свое состояние прошлого. Где есть люди, которые нас предали, где есть люди, которых и мы предали и обманули. И мы не виноваты в этом, и они не виноваты. Мы это делали ради семьи. Прямо сейчас погрузитесь в это состояние. Потому что мы все сегодня делаем ради своей семьи. И система нам другого не предлагала. Поэтому мы вынуждены это делали, чтобы прокормить семью. И прямо сейчас, перейдя в состояние своего прошлого, мы отпускаем абсолютно все ситуации, которые были. Все стеснение, зависть, стресс там, и все остальное оставляем в прошлом. Прощаем всех и себя в том числе за все. Нравится вам, не нравится, за все прощаем. И посылаем туда любовь, добро, то, что желаем сами себе. Берем отсюда и своего прошлого то, что вам выгодно, нам выгодно, положительные эмоции, положительный опыт, воспоминания, и переходим в состояние с полной уверенностью в сегодняшний день, в «Здесь и сейчас». То, что происходит сейчас после вашего знакомства в «Призм» и этого вебинара. Прямо сейчас, Все, мы здесь и сейчас, и начинаем жить по-человечески и по-новому. И если нас вчера человек там предал, то сегодня нам выгодно пойти к нему, дать ему призм, и он тоже начнет меняться и начнет жить по-человечески. Поэтому мы это делаем. С полной уверенностью, с улыбкой на лице, с удовольствием и радостью идем и делаем это. Подключаем всех вокруг нас, таксистов, уборщиц, кассиров, близких, семью, всех, каждого. И чем быстрее, тем лучше. И они точно так же. Сейчас все абсолютно нажимаем кнопку под вебинаром, кнопка есть, активироваться, заполняем форму. Прямо сейчас все нажимаем и заполняем. Те, кого пригласили, пишут тому, кто вас пригласил. Скидывайте ему почту, пишите «благодарность», скидывайте почту и говорите «хочу активировать призм». Он вам скинет текстовые инструкции очень внимательно при заполнении делайте, сохраняйте пароль 16 слов, скидывайте ему данные, он скинет вам подарок ваш. Первую монету, после которой у вас сразу закрутится счетчик. И в ваших интересах максимально быстро положить туда 10 тысяч рублей и более, кто-то 1000 долларов, кто-то 2, кто-то 3. Это все легко и просто. Что снимать деньги отсюда, что класть, если есть вообще необходимость снимать. Задача наша – максимально быстро сделать так, чтобы люди перешли в состояние свободного человека и начали жить свободно, по-человечески. Нам не нужно возвращаться обратно, только вперед. Все, абсолютно каждый, нажимаем, заполняем форму. Те, кто нас пригласил, идем к ним. Очень важная информация. У вас... Вам намного легче, у вас уже есть готовые инструкции, есть я, есть вебинары, ребята, которые огромное им благодарны за то, что они проводят вебинары, организовывают. Есть вебинары. Сейчас в интернете будут как можно чаще наши вебинары. Берете своих людей и приглашаете, это будут ваши люди. Приглашайте живую на мероприятие, смотрите в группу «Призм официал», смотрите, где, когда, какие мероприятия, смотрите у своих наставников. То есть за основной информацией вы идете к ним. И смотрите в группе, когда, где мероприятия, в каких городах. И туда своих близких приглашайте. Это все будут ваши люди. И это делайте постоянно, постоянно, постоянно. А также у меня для вас всех есть великолепная новость. Мы завтра в 7 часов встаем все на волну. Социальной удачи. Подхватываем ветер, красивой, вкусной жизни. И 9 завтра в 7 часов будет человек, с которым мечты сбудутся. Поэтому желаем, мечтаем и приходим за своей мечтой. Завтра в 7 часов быть каждому. Это даже не обсуждается. Ссылки есть уже в чатах и еще будут. В 7 часов вовремя приглашайте своих близких, знакомых, друзей, всех. Это очень мощная волна, которая все выше и выше поднимается. И каждый из вас сегодня на этой волне. Поэтому желаем как можно ярче, как можно громче и приходим. Вот, у меня все. Добавляйтесь в друзья, да, заходите в группу, активируйтесь, кладите как можно больше. Желаю каждому как можно больше призм и желаю вам всех благ. Я закончил, поэтому можно отключать.